Итак, я начну, как всегда, потому что у нас эти встречи происходят на протяжении всего года, и я начну с благодарности нашему сообществу, от всех нас в Андертеке, от меня лично. Это было одним из самых интересных и самых длинных годов моей жизни, потому что, когда Джереми говорил о проекте, я уже даже забыла о том, что у нас было много месяцев и много новых разработок, которые мы сделали для этого проекта, поэтому вы заслуживаете аплодисментов, ведь именно вы сделали эту возможность реальной, и именно вы создали этот проект. Поэтому позвольте мне начать с нашей изначальной цели. Так, сейчас я вот здесь немножко перетащу. Угу. Наша изначальная цель заключалась в возможности предсказывания волатильности через фундаментальные анализы, через улучшение технических алгоритмов и для нахождения и разработки устойчивых моделей в разных рынках. И эта цель была действительно сложной, и одновременно работать над ней было очень интересно, потому что как разработчики моделей, как трейдеры, которые работают на рынках с высокой волатильностью, всегда есть определенное ощущение, что мы упускаем какую-то возможность, что мы что-то могли сделать получше. И... Год анализа и год по-настоящему выстраивания инфраструктуры, которая поддерживает тестировку разных гипотез, которая позволяет нам тестировать всю фундаментальную структуру, которую мы выстроили, была феноменальной для нас. Мы смогли наши идеи вознести и доработать до уровня, на котором они уже начали приносить результаты. И позвольте мне начать с кое-чего скучного, но тем не менее важного, в качестве краудфандингового проекта мы получили определенные деньги. Как компания мы потратили 3.4, ну, чуть больше 3, чуть больше и 3,4 миллионов на этот проект. Большинство из этих денег были выплачены в виде зарплат. Определенное количество было выделено на другие вспомогающие действия, которые оказывали поддерживающую функцию в нашей деятельности. То есть мы использовали консультацию консультация от Блумберга, разные а, программные обеспечения, которые нам были нужны. Поэтому здесь у нас были разные компании, разные люди, разные программные обеспечения, разные железа, которые мы использовали. И это все складывается вместе к сумме чуть больше 3-4 миллионов долларов. И я думаю, что с точки зрения зарплат было интересно видеть, что у нас одновременно работало несколько команд. Каждая команда была между... От двух до пяти людей, которые все вместе этот проект продолжали двигать вперед. И мы видим, что траты у нас были относительно равномерно распределены по всем работающим командам. Я надеюсь, что это привносит немного прозрачности в те процессы, которые мы использовали для того, чтобы продвигать этот проект. Опять же, мы начали этот проект еще в январе. И этот проект все еще двигается в том же самом направлении на протяжении всего 2022 года. И надеюсь, что на протяжении 2022 года мы сможем ускорить скорость нашей разработки, потому что первый год, конечно, у нас было много больше исследований, и я вам объясню, почему это было так. Во-первых, давайте поговорим с вами о нашей, так сказать, дорожной карте. У нас изначально был наш план действий, наша дорожная карта. Мы начали с краудфандинга с нашего white paper, создания нашей команды, для того чтобы, просто объясню, мы разрослись до компании уже в 70 человек здесь, и мы изначально начинали с чуть больше, чем 10 людьми, поэтому мы в 7 раз почти увеличили команду, и мы разработали всю инфраструктуру, которая нам была нужна для разработки искусственного интеллекта, и мы смогли выпустить наши первые модели для Форекса. Но затем все стало сложно. И мы столкнулись с некоторыми препятствиями. И сейчас мы вынуждены немного отдалить всю остальную дорожную карту, потому что мы одновременно и перемещаем работу с Commodities, и вынуждены переместить тестирование на несколько кварталов, и нам даже Альфу придется запустить, наверное, на последнюю четверть января, и сейчас мы объясним почему у нас происходит такая задержка. Наша основная команда проекта DAISY по созданию фундаментального анализа, который поможет нам идентифицировать волатильность и который поможет нам получить больше понимания и больше и меньше риска в использовании технических систем, было построено шестью командами. Самая первая команда, команда по анализу финансов и данных, во-первых, все эти шесть команд работали одновременно, и они все еще параллельно работают. То есть здесь не то, чтобы одна команда ждет другой или что-то похожее, но первая команда, она достаточно на раннем этапе в процессе застряла с основным вопросом, с которым мы не ожидали столкнуться. И я вам покажу сейчас на нашем региональном планировании того, как все должно было быть сделано по этой карте. Я не знаю, если вы были с нами, когда я это представляла. Ну, это у нас прописано в White Paper, если что. Но идея заключалась в том, что команда по данным бы приносила разную информацию, разные данные как раз в режиме реального времени по поводу геополитической информации, по поводу настроев по поводу социальных сетей и так далее, и тому подобное, и что она всю эту информацию бы собирала и создавала бы карту денег всех доступных ресурсов, а затем по поводу того, как именно эти ресурсы влияют друг на друга и как деньги перетекают из одной части в другую. И мы прошли через обычные шаги, мы поговорили с Reuters, с Bloomberg, с другими компаниями, и мы приняли решение начать с рынка комморити, uh, с рынка товаров. Потому что этот рынок легче всего понять. И когда мы начали обсуждать с командами по поводу того, как именно мы можем получать и э, использовать информацию, на нас очень странно посмотрели те люди, которые говорили с нами из Bloomberg и сказали, добро пожаловать в мир торговли сырьем и к море, то есть данных, которых вы ищете, просто не существует. И мы начали искать, где же есть информация, которая нам нужна, и затем мы поняли, что самые базовые данные, его просто не существует. И этого, этих данных не существует в том плане, что они не приходят в режиме реального времени, они приходят с полугодовой задержкой, это уже не неинтересно. И даже если мы получаем это за... задержкой в месяц, это уже неинтересно. Ее, этих данных нету, потому что в большинстве случаев эти данные не собирают. И этих данных также иногда не бывает, потому что некоторые часть данных собирают, а некоторые нет. И после того, как мы увидели эту ситуацию, мы немного удивились. Потому что, ведь вы знаете, мы живем в 2021 году, и мы ожидаем, что у нас будет определенное количество информации, но видно эта информация не было у нас, и мы посмотрели, что делать другие, и мы поняли, что на каждом этапе информации был определенный фонд или была какая-то определенная компания, которая работала тем, чтобы эти данные получить. Но поскольку наша основная задача заключалась в том, чтобы создать целостную систему, систему, которая бы объясняла а, общую, карту движения денег, мы решили, что это не в наших интересах потратить там год или пять лет для того, чтобы собирать данные с какой-то одной из ее частей. Поэтому вместо этого мы постарались найти примерные индикаторы, которые могли бы все еще нам помочь, которые, возможно, будут менее точными, но на которые, может быть, хотя бы в какой-то степени полагаться. Именно так мы и продолжили двигаться вперед. Поэтому нам пришлось поменять эту карту денег, наш money map стал проблемой. Поэтому мы решили немножко переиграть эту историю. Для того, чтобы добиться той же самой цели, но за те сроки, за которые мы сами себе установили. То есть за год, полтора года, ну край два. Затем для этого мы поняли, что нам нужно было сделать следующее изменения: Вместо того, чтобы предсказывать волатильность, нам нужно было предсказывать состояние рынка. И вместо того, чтобы использовать полную карту денег, основываясь на изначальных сырых данных, мы решили использовать экономические индикаторы. Это не отменяет всего остального, чем мы пользуемся. Мы все еще тестировали десятки, даже сотни разных подходов и разных э, бумаг, форматов сбора информации и в социальных сетях, там, в Твиттере, uh, в uh, алгоритмах предсказания разных элементов. Мы все еще много работали, у нас все еще были данные из реального времени от новостей по поводу поведенческих аспектов, по поводу настроения рынка. И поэтому здесь не то, чтобы у нас нет дополнительных данных, но вместо того, чтобы использовать uh, карту денег и uh, ее поток, мы решили полагаться на экономические индикаторы, которые мы могли использовать как uh, внешний источник, но также мы решили использовать то, что мы разработали сами внутри своей собственной компании. Опять же, мы перешли к идее волатильности, мы перешли к идее маркетинговых состояний, которые включает себя волатильность. Поэтому для того, чтобы объяснить это, в рамках рынка мы не только предсказываем уровень волатильности, мы также предсказываем направление этой волатильности. И во время этого направления сейчас мы можем уже начать их объединять с экономическими состояниями, то есть, например, если экономика расширяется, то проще объяснить, почему определенные виды товаров или группы товаров тоже начинают расти. Ну, и в обратную сторону то же самое. Это было интересное отличие, которое мы внедрили в наши планы, и мы начали с этими изменениями двигаться дальше. И основная последовательность работает вот так. Используя простые слова, постараюсь объяснить, что именно мы стараемся сделать. Мы предсказываем и выявляем экономику, используя экономические индикаторы. Затем мы принимаем решения касаемо состояния экономики. То есть находится ли экономика в рецессии, в состоянии роста или просто находится в состоянии стабильного. И дальше мы используем разные факторы, основываясь на поведении, на инерции, на рынка. И затем мы все это из всего этого получаем состояние рынка. После того, когда мы получаем состояние рынка, используя технический анализ, мы можем приобрести системы, которые лучше, чем те, которые есть у нас сейчас. Поэтому на сегодняшний день у нас был очень хороший прогресс со всеми системами, мы уже создали первый, первую рабочую систему, которая помогает нам предсказывать рынки Форекса, которая помогает нам предсказывать некоторые из элементов, например, на рынке металлов. И это значить, она также значительно улучшает использование технического анализа улучшается при помощи использования технического анализа. Как мы уже обычно на нашем мероприятие в Дубае. Форекс является очень важной вехой для нас в развитии алгоритмического трейдинга, потому что в Форексе намного больше ликвидности, это намного более традиционный рынок, и там достаточно количества плечей и возможности их использовать для того, чтобы предоставить нам интересную выгодную возможность. По сравнению с криптовалютами, это также дает нам намного больше гибкости в плане частоты совершаемых торгов, учитывая те системы, которые мы используем. И я хотел бы вам показать несколько примеров по касаемо улучшений, которые мы внедрили, используя подобный подход. И... Тогда мы использовали подобный подход, и в этом году мы видели, что у биткоина был сложный год. И если мы посмотрим на последний год, у нас был рынок, который поднялся, и который поднимался, который опускался, и вы увидели, что биткоин, к несчастью, не показывал ожидаемых результатов. Он колебался между минус 30% до минус 70% за год. Но в рамках этого года, в рамках этого проекта, мы обнаружили очень интересную серию пузырей, которые были предсказаны в фундаментальном мире. Есть определенные индикаторы, которые также, используя фундаментальный технический анализ, которые в соответствии с которым биткоин проходит через эти пузыри на постоянной основе. Поэтому это, первое, это первый актив, который мы видели. Если, например, мы посмотрим на акции, на индексы, обычно мы видим, что пузырь очень сильно отличается от обычного поведения. Но в биткоине мы постоянно видим эти пузыри. Мы видим эти большие движения, которые оказываются постоянно. Которые приводят постоянно к пузырям. Используя эту информацию, мы создали новые индикаторы, которые помогли нам достигнуть этого результата с биткоином. И а, мы видели показатели, которые мы видели. Но мы поняли, как именно переломить подобное поведение рынка, используя полученную нами информацию. Опять же, это просто было побочным продуктом, потому что для биткоина у нас нет фундаментального анализа. Но фундаментальный анализ позволил нам создать индикаторы, при помощи которых мы могли анализировать состояние рынка и им создать новые виды алгоритмов. Касаемо эфира... Все тоже очень интересно. Потому что то, что мы увидели, это то, что рынок начинает меняться. И я объясню вам, где именно мы видим это изменение. Это впервые за историю существования эфириума, когда тренд начал идти очень определенным образом. Я не знаю, если вы видите здесь, как я мышкой показываю эту линию, но вот последний тренд мы видели что это тренд восходящий, и это не типичный тренд в эфире. Это достаточно плоский э, рост вверх с постоянными отскоками вниз. С постоянными отскоками. Это тренд, который мы обычно видим в уже зрелых рынках. В изначальных алгоритмах эфира, поскольку они были основаны на природе крипторынков в целом, мы не думали о том, что здесь будут элементы зрелости рынка. Мы видим, что, результ... что в результате мы не смогли полностью этот тренд запечатлить. Мы практически сразу этот тренд потеряли. Но если вы посмотрите на наши новые алгоритмы, то мы... Начали смотреть на общий тренд, извините, я не знаю, это почему -то тот же слайд, здесь должен был быть другой слайд, но, тем не менее, основное отличие между тем алгоритмом, который был, и тем алгоритмом, который появился, это то, что тренды начали запечатлеваться полностью. Новый алгоритм учитывал весь жизненный цикл тренда. Касаемо алгоритмов Forex, мы видим очень интересные улучшения изначально алгоритмы Форекса, которые у нас есть, используя четырехчасовой э, временной отрывок, когда мы не используем никаких плечей, и это очень важно, то есть мы не используем никаких умножителей, никаких плечей, никакого левереджа, мы видим, что вот начало тренда у нас в 2021 году, и за это время мы получили 100% в течение года, не используя плеча. Это означает, что если мы используем любое плечо, мы можем говорить про десятикратное увеличение, про тридцатикратное увеличение, и вы можете очень уверенно чувствовать подобные результаты. Основные изменения, которые мы смогли сделать при помощи того, что мы э, обогатили наш технический анализ фундаментальным анализом, это то, что наше соотношение шаров увеличилось с 1,6% до 2,4%. То есть оно все еще не дотягивает до желаемого нами уровня. Именно поэтому мы будем продолжать этот процесс, мы будем продолжать дальше улучшать этот фундаментальный анализ. Но это значительно улучшает общие проблемы показателей работоспособности. Опять же, если вы можете посмотреть на этот график, стороны, то он очень похож на определенную кривую. Но если вы посмотрите на годовую, то увидите, что некоторые моменты мы видели, некоторые неуспешные. Если мы с одного 1,6 или 2,4 увеличиваем это соотношение, то у нас сразу тренд становится более предсказуемым. Но когда мы перемещаемся на 15-минутный график, то здесь мы видим, что результаты становятся достаточно интересными, используя фундаментальный анализ, используя продвинутые техники, выбирая правильное время в рамках правильных дней, недели и так далее, используя новости, выходя до важных новостей, не оставаясь в рынке тогда, когда были возможности спада и разные другие фундаментально вещи с фундаментального анализа, мы смогли увидеть. Подобные результаты во время последнего года. Поэтому, опять же, мы очень многие элементы сделали, во-первых, начиная с самой инфраструктуры, которая полностью поддерживает полностью автономные фундаментальные анализы. Мы соединили эту структуру с состояниями рынка, и состояние рынка учитывается при техническом анализе. Я думаю, что даже сама эта комбинация уже впечатляющая, но результаты также являются показательными. Итак, что же нас ждет дальше? Мы тестировали Форекс на нашем счете Дейзи на протяжении последних нескольких недель. И мы видели, что у нас есть положительные результаты. Мы довольны всем тем, что там происходит. У нас нет проблем, но это было сделано на очень ограниченных количествах средств и DAISY сейчас будет увеличивать наше количество денег на этом счете, и мы будем продолжать, а, уже используя более высокие балансы при трейдинге. Здесь нужно быть осторожным, потому что мы понимаем, что это ликвидный рынок, но нам все равно нужно а, быть уверенными, что у нас не меняются определенные показатели, что мы можем продолжать с определенным количеством активных торговых систем, поэтому, опять же, это такой процесс балансировки. Следующий момент — это продолжение разработки DAISY-проекта. Если мы говорим о завершении, то с одной точки зрения мы выстроили всю инфраструктуру, но мы только-только начали тестировать и только-только начали выстраивать финальные модели. Поэтому с точки зрения инфраструктуры, я думаю, что мы уже практически на 80% закончили. Но с точки зрения настоящего использования и с точки зрения исследований, которые могут быть сделаны, используя эту систему, мы уже на 30% внутри. И опять же, этот год был интересным, он был замечательным, но в следующем году мы ожидаем настоящих прорывов, потому что у нас есть определенные вехи, которых мы ожидаем, что мы их преодолеем, и мы ожидаем, что мы сможем значительно улучшить наши алгоритмы, используя фундаментальный анализ, который, опять же, в свою очередь, могут повлечь за собой прорывные изменения в нашем подходе к рынкам. Опять же, мы тоже исполь... работаем над биржами товаров, мы работаем с ETF, но с точки зрения исследования мы находимся в начальной стадии в этом процессе. И, конечно же, здесь очень много моделирования. Здесь наше соотношение шарф должно подняться, чуть выше. В некоторых системах мы уже видим впечатляющие цифры. У нас даже одна система есть, которая выше и 4 одного Но нам в целом нужно это в систему постепенно вводить, потому что как только мы туда попадем, мы сможем уже обсуждать улучшение полученных результатов. И, конечно, не в том плане, что они будут гарантированы, но они точно будут более предсказуемыми. И, опять же, на этом Та история, которую мы прошли за прошедший год, опять же, здесь не все было ожидаемо, здесь не все было запланировано, но я думаю, что это все привело нас к очень интересным результатам, и мы ожидаем, что следующий год будет еще более интересным.